Так, в общем, обратная дорога у нас закончилась вот так. Тянем машинку одну. Гости едут в деревню. Дождь прошел. ветки нападали. Ведет машины. Так что в Потеряевке без 4ВД делать нечего. И гостям тоже. Не советую. в такую это погодку. Это Кемерово. Там поезд, он едет. Николай, тебя хочет. Сейчас это проедем и там отцепимся. Опять оторвался у нас. По-другому, тут не знаю. Я утром так ехал. Лучи по колее ехать. Ну веревка Что будет? там? Всем Нет, почему Последнее пробовал? место гибы. Попробуем, может, мы это берем взять. О, да понятно, да. все. Все, все, ладно. Там прямо средний летучий лежишь там еще на повороте или нет ну, а? до поворота может.